подписчикам, гостям, я Джетли и сегодня у нас с вами будет маленький рум тур. тут еще дождик идет, вот по моему дому в деревне. короче, я понимаю, что не видно на эту часть террасы. там баня, летний домик, сам дом, да, и типа двор, с сараем вот это вот сарай. вот сейчас мы зайдем внутрь и ну, я оттуда только вышла. И я вам расскажу, что у нас тут есть. Вот тут есть золотые шары. Это раньше был такой цветок, который охеренно пах. Ночью. Буля. Буля чилит. Чилит в деревне, да? Да. Чилит. Короче, это терраса. Тут у нас обычно всякий движ происходит. Ну. Типа хавки. Тут мое место на лавке. Булка чихает. Буля. Я ее помазала от клещей, поэтому у нее на затылке такие лохмы. Давай тебя почешем. На двери у нас я рисовала не знаю, сколько мне было слона мелом. Он до сих пор остался. Сейчас мы быстренько минуем. Тоже прихожка. А раньше террасы не было, это было тип террасы. Буфет. В буфете иногда можно найти самые необычные вещи. Давайте откроем, посмотрим, что там есть. Какие-то должны быть конфетки, печеньки. Зайду сейчас в комнату, чтобы никого не напрягать потом. Это Моня. Вот то лавит постоянно. Тут бабушка спит, там я сплю. Тут у нас печка. Это кошачья сортирная случай, если булки ночью захочется в туалет, мы ее просто эту дверь закрываем и все. Это комары налетают. Вот у меня там вязание. Вот там вязание. Сейчас покажу, что я вяжу. Иногда таких медузок. Ебаных. Ну, вот тут я навязывала, типа, в первый раз дополнительную фиговину. Вот так они вот так вот идут. Вот. Тут мои краски, мой этюдник маленький. Немножко всякого для фотографий, для косметики. Мне клип снимать вот сегодня-завтра надо. Сегодня снимем. Я надеюсь, что дождя не будет. Тогда сегодня снимем. Тут у нас красный уголок. Пис. Тут у нас кухня. Еще вот такая вот веселая плита. Не знаю, как они ее сделают. Как-то сделали. Два кусочка мяса со вчерашнего шашлыка. Компот. Умывальник. Он работает вот так. Канализации у нас нет. Далее. Тут всякие кастрюльки стоят. Всякие крышечки, крупы. Ну, в такие банки мыши не забираются, если что. Тут у нас два ведра с водой, которые надо таскать. Холодильничек. На холодильничке магнитики. Тут кисуля. Называется светелка. Тут, видите, да, тоже вещи навалены. Девичий виноград. Мыша аккуратненько вылезем. Тут всякие тазики. В них стираются вещи. Там у них можно умываться. Дом сортир. Если кому интересно, вот сортир, это вот такая вот херня. Вот далее тут просто двор, сушилка, пару лестниц. Я вижу что-то новое у нас из лестниц. Тут раньше был умывальник, я в нем умывалась. Меня шутили охуенные шутки, и я не могла сдержаться. Вот тут вот, прям вот прям на этом месте, между прочим. Умывальник такой, знаете, с папочкой курятник и сарай. чем-нибудь упадет? Тут раньше висела фляга, на ней, в ней кучковали шмели, а там в конце, вот тут вот, жили куры. У нас было две курицы. Но курятник, разумеется, не под них строился, мы с ним дом уже покупали. Тут всякая фигня, типа самоваров. Он, кстати, электрический, по-моему. Вот, есть даже клетка. Я не понимаю, для кого это клетка, но мы использовали ее для мышей Вот. Странная очень клетка, правда? Типа стекла с четырех или с пяти сторон. С четырех сторон. На потолке тоже есть. Хер знает зачем она такая нужна. Но явно не для змей. А там чердак. На чердак я не полезу. Видите, тут нет лестницы, а по этой дверке взбираться что-то мало приятного. Давайте попробуем зайти сюда. Вот. Тут, как вы видите, есть комната, которая для байков, для великов. Вот. Тут байк стоит. Но тут раньше был коровник. И... Там тоже комната. Там мы храним дрова. Тут всякая всячина. Вот видите, светелка типа. Всякие шумотки валяются. Санки. Меня жрут комары. Тут вот эта фигня, она для сбора яблок и груш. Но сверху должна быть еще желтая штука с зубцами чтобы в нее груши собирать, чтобы она не просто падла, а прям в эту штуку. Тут есть ящик, вот этот вот синий. Здесь вы его сейчас так видите. Это клевый ящик, в котором лежат игрушки, кстати, лампа деревянная и всякие садки для рыбы. Я очень тоже люблю рыбачить, но, к сожалению, где-то моя улочка просралась. Вот в этом ящике лежат игрушки, всякие барби, тут качели у нас висят в если вы заметите. а ну, типа, знаете, на выход качаться его внутрь. Очень удобно в дождик, да. Красиво выходим. Что ж, надеюсь, я немножко уняла ваше любопытство по поводу того, где я живу иногда летом. Вот. И на этом, я думаю, с вами попрощаюсь. Всем спасибо за просмотр, за эти пару минут, что вы были со мной. Всем хорошего настроения, всем удачи, всем пока!